Кадибо или майоркский мастиф – среднего роста крепкая собака с крупной головой и широкой конусообразной мордой. Несмотря на небольшие размеры, это сильная и смелая, но в то же время уравновешенная собака. Сочетание мощи и подвижности Кадибо производит сильное впечатление. Любовь к детям, высокий интеллект, преданность и выносливость этих собак достойны восхищения. Они легко поддаются дрессировке. При этом никогда не стоит забывать, что это серьезная охранная порода, а не игрушка для детей в семье темперамент. Кади Бо по своей сути охранник, он никогда не подпустит даже близко к своему хозяину или к охраняемому объекту злоумышленника. Однако проявление безосновательной агрессии этим собакам не свойственно, вступить в драку они могут лишь в случае крайней необходимости. Дома это обычные любимцы семьи, прекрасно ладящие со всеми ее членами и, в особенности, с детьми. Кади Бо требуется постоянный, внимательный ход и регулярные тренировки. Она легко поддается дрессировке и с готовностью осваивает новые команды.